Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. и, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по майнеру Трон Mining Spice. Об этом видео я буду его проверять на вывод. У меня на балансе 10 монет Трон, а минимальный вывод 5 монет. Напоминаю, что это инвестиционный майнер. И все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда Риск. Значит, тут нам дают 50% за 3 дня. Так, депозит я вчера делала. Прописываю я сумму 10. Что у меня там? 10. Точка. 26. Значит, они берут 4% комиссию, плюс одну монету учитывают. Так. Ну, все. Возможно, нужно будет целую сумму вставить. Не знаю. Поставила 10,26, если что, потом по-другому поставим. Так. Переводим на русский. Что нам тут пишут? Так, сбор вот этой вот комиссию у меня вычли. 9.70. Должно прийти на баланс. На кошелек. Кошелек прописываем. Регистрация авторизация по кошельку криптомонеты Tron. И в итоге мне пришло 8,84. Вот. Ага, вот. Ребятки, смотрите, 8,84. Вот они, вот эта сумма пришла. 8,84. С учетом комиссии. Вы можете посмотреть 8.8496 8.8496 все шикарно майнер платит все замечательно баланс мой обнулился ну в принципе и все не забываем что это интернет и все что связано с интер... в интернете с инвестициями это